Давайте я еще, наверное, сейчас пройдусь по вопросам, что вы там мне написали. И пойдем дальше по темам. Сейчас я посмотрю, что там по темам. Вопросов чуть-чуть отвечу. Сделаем перерыв, а потом и продолжим. Так, Серг... а, сейчас я скопирую этот чат, что-то у меня совсем ничего не вижу. Сергей, я в самом начале сделала ошибку. Неправильно назвала сайт. Клиенты набирают фотографии зеленого берега Америки, а я имела в виду испанский берег. Пока по этому запросу сайт на первой странице в Google из 4000 результатов. Менять имя? Конечно, менять. Вы обратите внимание, кто уже давно с моим, э, на моем сайте. Вот э, Этот сайт был сделан в ходе флешмоба Андрея Парабилова. Цель основная была сделать инфопродукты для раскрутки э, системы управления клиентами. В дальнейшем. То есть я специально, в общем, эти продукты и по раскрутке и рассказываю. Но изначально сайт назывался совсем по-другому. И фразы, вот если зайти на мой, мой сайт, там должно быть мини-ваше УТП. Вот написано Клиенты на всю жизнь. Ну, многозначительное, но вторая фраза. Методики привлечения и работы с клиентами. Четко прописано, что, о чем этот сайт. Понимаете? На сайте контент публикуется опять же определенным образом. То есть вот чем хороша контекстная реклама AdWords или Яндекс, то вы можете протестировать. Никто же вам не заставляет фиксировать название вашего сайта. Даже если вы посмотрите, доменное имя у меня было раньше шаривари тире точка ру. Теперь доменное имя adwords точка ру. Потому что абвурдс, оно более нормально воспринимается, и люди больше это слово знают, чем шаревари. Хотя изначально наш сайт позиционировался для разработчиков программного обеспечения. А в дальнейшем оказалось, что моя целевая аудитория немножко другая. Я после тестирования начал все это модифицировать, и сайт он постоянно модифицируется. Точно так же все ваши продукты. Если вы, опять же я вот провожу вебинары, иногда вебинар проведешь, а потом, когда вы в коробку упаковываешь, тестируешь, на, ну, бывает, не успеваешь детально протестировать. Хотя, опять же, если вы проводите вебинар, желательно и протестировать на название вебинара в ходе то есть никто же не заставляет вам четко его прописать есть, вы можете 2 две страницы создание создаете с разными названиями тестируете на безплейт тест какой дал большую конверсию дальше этот вебинар уже называете с этим названием и в дальнейшем когда упаковываете в коробку вы тоже его тестируете опять же коробка это недавно в чате парень задавал вопрос то есть можно ли Поменять название продукта, он же уже напечатан. А кто мешает? Важно вам подстроиться, под вашу целевую аудиторию, максимально настроиться, дать им то, если ваш продукт решает проблемы, те, которые нужны клиенту, то надо максимально подстроиться под язык клиента. То есть те вопросы, которые он задает, в идеале ваш продукт так и должен называться. Вот если у меня вот этот вот э, курс, сейчас вот я мечтаю Хорошо подходит под фразу раскрутка сайта, поисковая раскрутка сайта. Но я еще потестирую в дальнейшем. Я еще не знаю окончательно, как будет называться этот продукт. И не исключено, что он многократно, он еще поменяется. Поэтому и ваши продукты точно так же. Не надо, кстати, добавлять туда лишних слов, по возможности ограничиваете Потому что когда идет поиск, чем короче фраза, то есть она должна быть многосложная, то есть несколько клиенты они односложные уже в поисковиках не набирают но они набирают уже ключевую фразу конкретно вот например мой вебинар мастер класс тоже был по 5 секретов дворцов Вот они теперь в интернете прямо так и набирают 5 секретов дворц стабильны и теперь именно мой отдельно продукт поэтому выпадает в результаты поиска подает операторы его Стали распространять, но мы это дело боремся. С другой стороны, ну, подстраивайтесь конкретно под то, что ищут ваши клиенты. Продукт надо максимально под них подстраивать. Так, еще по вопросам. Это правда. Про цвета. Для фотосайта с картинками только мне подходи, подходил дизайн с черным фай, фоном. А когда стал выкладывать уроки, то текст смотрится очень плохо на черном фоне, в глазах лебит. Ну с фотографиями да, но ну, я бы сделал, может быть, надо с дизайном там играться очень сильно. Плееры для фотографий они обычно делают именно на черном фоне. А можно сделать комбинированно, можно сделать разделы, одну закладку с черным фоном специально для фотографий там к галерею, например. А можно, но ну, людям давать текст привычным для них видео они привыкли. У них есть белая бумага и темные чернила. И таким, таким образом старайтесь им давать. И шрифты давать. В интернете есть шрифты с засечками и шрифты без засечек. Так вот, для интернета лучше без засечек. Сейчас я нарисую, что... Вот на картинке это без засечек шрифты. А есть еще такие шрифты Таймс, например. Вот что-нибудь. Засечками это когда вот такие вот у них стоят. Вот такие палочки сверху. То есть они, получаются предназначены специально для печати на, на в документах. И в интернете они сливаются, людям плохо их читать. Поэтому шрифты старайтесь выбирать именно из стандартных, потому что шрифты, они на разных браузерах, в разных системах могут отличаться, много И старайтесь, чтобы на вашем сайте Times не использовался. Вот если сделать обычные текстовые ну, HTML-документ, открыть его в браузере, в интернет-эксплойере Microsoft, то он как раз будет выдаваться, по-моему. Так, наверное, сделаем перерыв.